Здравствуйте! Третья часть муравьиного мира Значит сегодня муравьи Не пьют Не курят В карты не играют Очки мои не носят Позвонили мне на вайбер Сказали что поддерживают украинский Французский народ Бастовать пошли Хорошего всем дня